здравствуйте дорогие друзья я очень рад что вы на нашем канале и сегодня мы хотим представить вам новый выпуск еще с одного объекта который мы недавно э, сдали это промежуточный этап э, потому что вы видите что здесь еще э, идут строительные работы еще много чего не завершено но нашей системы основная работа она уже сделана и на этом объекте мы реализовали систему приточно-вытяжной вентиляции с переменным расходом воздуха на базе вал клапанов Виевик клапана – это как раз и есть клапаны, которые отвечают за переток воздуха в зависимости от необходимости в той или другой зоне под датчикам СО2. И это выполнено на инновационном оборудовании Яблотрон. Это специализированные бытовые приточно-вытяжные установки с энтальпийной передачей влаги. То есть они сохраняют еще влажность в помещении определенную. Это очень важно в зимнюю пору. И также, конечно, они отвечают за э, рекуперацию тепла и, конечно же, вентилирование воздуха по всем помещениям, так как это необходимо согласно э, требованиям комфорта для человека и особенно для э, регламента работы по CO2 датчикам. В данном случае это объект коттедж 260 метров квадратных в поселке Good Life. Это недалеко от Киева. И здесь мы реализовали, как мы сказали, приточно-вытяжную вентиляцию и также систему кондиционирования на базе фан-койлов. Фан это прибор, который, который, принимает, который, конечно же, кондиционирует воздух, как обычный кондиционер, но он работает на энергии, которая передает ему тепловой насос. Тепловой насос он охлаждает воду, и мы по трубопроводам подаем эту воду в фан-койлы. Когда вода попадает на теплообменник, теплообменник обдувается и таким образом создается та же работа, что делает кондиционер. В данном случае здесь фан и канального типа, и настенного типа. В данном видео, так как вы видите, здесь еще рабочая обстановка, вы увидите только канального типа фан -койлы. У нас их три штуки и три настенного вида. В данном случае канального вида, канальные фан это дайкин, это фан-коилы FWB серия. А фан-койлы, которые будут на стенного типа, это компания Инова, итальянский производитель э, качественных э, фанкоилов. Что ж, поехали, давайте пройдемся по объекту и увидим те решения, которые здесь предложены и реализованы. Итак, мы сейчас в гостиной. Это достаточно большая объемная комната, гостиная, где-то метров, наверное, 40. И здесь у нас реализовано канальное кондиционирование и вентиляция. Итак, у нас идет подача охлажденного воздуха от канального блока, который находится вот в том помещении. Это, в данном случае это гардеробная, достаточно большая. То есть получается у нас там смонтирован канальный блок, канальный фан И вот от него идет подающая линия, то есть вот идет подача охлажденного воздуха. Кстати, фан может не только охлаждать, он может еще и отапливать. Так вот, от фан попадает воздух через вот эту линию, то есть через вот этот большой воздуховод вот жестяной прямоугольный. Вот так вот поворачивает и распределяется на вот этот вот Т-образный как бы воздуховод, камеру, которая подает воздух уже в щелевой диффузор. Щелевой диффузор он будет стоять уже позже, когда у нас будет зашит потолок. И э, щелевые диффузоры, они устанавливаются на этапе зашивки потолка. Когда уже гипсокартон он уже э, прикручен, то есть зашивка уже произошла, делаются щелевые отверстия вот именно э, там, где находится пленум-бокс. Пленум-бокс это специальная камера, в которую попадает воздух этот охлажденный. И уже в дальнейшем пленум-бокс распределяет равномерно воздух по э, всей поверхности, по всему объему, и в дальнейшем уже через щелевой диффузор здесь он 20 миллиметров всего лишь, уже идет как бы потока свежего и охлажденного воздуха в эту зону гостиной. В данном случае обычно мы пленум-боксы и наши диффузоры ставим максимально в удаленное место, в удаленную точку. То есть в данном случае в идеале надо было бы их поставить там, где вы видите окно. Но, к сожалению, у нас здесь армопояс достаточно высокий, то есть он очень сильно опускает наш потолок, вот видно от его. Потому мы не могли дальше пройти, мы остановились вот в этой точке, с заказчиком это было согласовано. И вот мы распределяем воздух вот прямо, можно так сказать, по центру вот нашей гостиной. И в дальнейшем происходит ну, как бы охлаждение воздуха, происходит кондиционирование, воздух, который попадает в помещение, это он распределяется и в дальнейшем идет на рециркуляцию. Рециркуляция у нас находится вот здесь. Это у нас такой коридор, как бы он в дальнейшем идет туда в кухню. И там вы увидите еще в кухне такой же будет э, пленумбокс, такая же щель, щелевой диффузор. И по сути тут будет такая линия красивая, практически цельная линия. Визуально очень красиво будет смотреться. То есть в данном случае вот мы имеем э, линию рециркуляции, тоже большой жестяной воздуховод. Он забирает воздух из этого помещения, уже ну, более теплый. Вот. и отправляет его снова на фанкуюл и происходит, получается, у нас круговорот такой воздуха, то есть мы забираем его отсюда и под... фанкуюл его забирает и охлаждает и подает уже в это помещение и происходит кондиционирование. Важно посмотреть, как здесь сделана система вентиляции. У нас здесь с помощью воздуховодов полужестких, это пластиковые полужесткие воздуховоды. Через них происходит подача э, свежего воздуха. Э, свежий воздух у нас идет от системы э, приточно-вытяжной вентиляции, от самой э, приточно-вытяжной установки, которая у нас будет размещена в технической зоне. В данном случае это даже серверная, э, вот небольшая для, ну, как бы для бытовых, наверное, больше нужд э, заказчика для его работы. Э, и в дальнейшем получается э, система вентиляции, приточно-вытяжная установка, она подает воздух через эти вот четыре воздуховода. И именно на эту зону у нас работают 4 воздуховода. Каждый из них может подать даже 90 кубов воздуха, а то даже больше. То есть в данном случае в это помещение может зайти, если даже до 100 кубов воздуха, то может зайти аж 400 кубов. Как это возможно? Это возможно благодаря нашей вав системе благодаря вав клапанам Клапаны — это небольшие цилиндрические устройства, которые имеют сервопривод. Давайте мы увидим их значит воздуховоды они уходят туда и вот мы видим что они протягиваются по потолку обходят все неровности вот под воздуховодом они ныряют и уже уходят сюда в помещении входа в наш дом то есть получается это входная дверь и вот здесь входная группа и прямо здесь у нас будет камера она вот здесь уже смонтирована и эта камера с нее выходит вот эти вот вал клапаны с устройствами закрытия-открытия потока воздуха. И в данном случае вот слева, прям вот, может быть, для вас справа, у нас четыре клапана, которые работают на зону гостиной. 4 клапана вот в этой стороне. А четыре клапана у нас работают на, на зону кухни. И они ушли, воздуховоды от этих клапанов, они ушли туда уже в помещении кухни. Сейчас мы это увидим давайте посмотрим как у нас смонтирован канальный блок он смонтирован у нас в этом большом гардеробе гардеробная у нас достаточно большая и а извините не в гардеробе здесь мы получается делаем поворот воздуховода а сам фанкойл он размещен в санузле санузел это ну, совмещенное помещение и мы видим что здесь канальный блок достаточно большой именно этот фанкойл, потому что фанкойлы, они должны, э, они работают именно с водой. А вода у нас не так, как фреоновые системы, которые э, имеют достаточно низкие температуры. Там может, может идти 3 градуса температура подачи фреона. В данном случае это водяная сеть от теплового насоса, который охлаждает воду и подает в фанкойлы уже охлажденную воду. И уже фан работает уже именно с этим холодоносителем. Потому теплообменник фан он достаточно большой, потому что перепады температур, они намного меньше. И при этом фан он больше по корпусу, и тогда вот он занимает достаточно много места. Мы видим, что такая достаточно большая конструкция. Но важно понять, что фан, -койлы, фан -койлы, это устройство намного лучше и комфортнее для человека, потому что фан работает работают с более низкими температурами, то есть это уже не 3 градуса Цельсия, не 5 даже, это от 7 и выше, то есть фан даже может работать при 10, при 14 градусах Цельсия. И таким образом, когда вы в помещении, которое кондиционирует фан вы чувствуете намного мягче воздух, он не такой пересушенный, вот, потому что температуры совершенно другие. Это мягкий охлажденный воздух. И такой же самый комфорт, но более мягкий. Что ж, выходим из помещения санузла, переходим в нашу кухню. Значит, кухня у нас находится в том крыле. Итак, мы в помещении кухни. Здесь также есть канальное кондиционирование и воздухообмен с помощью вентиляции. Итак, мы имеем приток воздуха у нас в этой стороне, то есть вот вдоль окна, где у нас обычно от окна идет приток тепла от солнышка через окошко. И здесь, когда мы подаем воздух поближе к месту, где все-таки идут, идут именно эти теплоизбытки, лучше всего сразу их отгородить завесой, по сути, охлажденного воздуха. Таким образом воздух, он падает вот в эту зону, он наполняет ее всю через вот этот вот, щелевой диффузор, который здесь будет в дальнейшем смотирован по финалу и охлаждает вот эту зону и плавно переходит к линии, которая забирает его, то есть рециркуляционная линия, все как обычно, то, что мы видели в гостиной, забирается в воздух через тот же щелевой диффузор, и э, забирается на фан -койл. И фан действует по такому кругу. Получается, происходит э, воздухообмен по рециркуляции, охлаждая эту зону. То есть каждый фан работает на свою отдельную зону. Так правильно, потому что а если мы, некоторые проектировщики, они иногда предлагают заказчикам, чтобы фанкоилы или канальные блоки, любые, не обязательно это фан-койлы, это могут быть канальные кондиционеры, которые работают на обычном фрионе, чтобы они работали на несколько зон сразу. Это заведомо неправильно, потому что фанкоилы работают от одного термостата, который может быть установлен в каком-то каком из помещений, то есть в какой-то одной зоне. Если мы хотим охлаждать две зоны, то в одной зоне, там, где будет стоять термостат, фан будет нормально работать. То есть мы будем выдерживать ту температуру, которая нужна. А в другом помещении уже будет косвенная температура, которая может совершенно отличаться на несколько градусов. Это дискомфортно для человека, который находится в другом помещении. Итак мы видим, что в этой зоне у нас есть в кухне также приток воздуха. То есть три клапана у нас работают на эту зону, на зону кухни. и здесь у нас в самой отдаленной точке у нас идет распределение воздуха. Что значит отдаленная точка, отдаленная от мест вытяжки. То есть здесь э, приток в этой стороне, а вытяжка у нас находится в противоположной стороне. Это важно, чтобы воздух наполнял помещение, по всей его площади, потому воздух нужно отправлять как можно дальше, чтобы он наполнял помещение, а забор делать максимально в отдаленной точке. Здесь у нас еще идет э, кухонное оборудование, здесь будет вытяжка. Э, здесь она сделана на рециркуляции. Э, вот, то есть там угольный фильтр рециркуляция и таким образом работает вытяжка от кухонной плиты. А Все равно необходимо, чтобы здесь работала приточно-вытяжная система, чтобы здесь был еще забор воздуха, чтобы сместить баланс в сторону грязного помещения, условно грязного, потому что на кухне, как обычно, там есть какие-то запахи, потому что это более такое техническое помещение потому с него нужно сделать вытяжку, и вытяжка у нас осуществляется через 4 клапана, чтобы максимально там, до 400 кубов мы могли забрать с этой зоны, и чтобы сместить все балансы именно в это помещение, когда работает кухонная плита особенно, это очень важно. Потому именно на кухне остаются те запахи, которые здесь образовались, и они не уходят в другие помещения. Итак, плавно переходим в наши комнаты, именно в спальне. Сейчас еще немножко покажем, как смонтирован канальный блок, канальный фан для этой зоны. Зайдем в помещение техническое, которое вот здесь, сразу за стенкой, и тоже это увидим. Здесь у нас канальный фан -койл. Мы видим, что он монтируется в горизонтальном положении с небольшим уклоном в сторону э, спадания конденсата, потому что любой охлаждающий прибор он должен иметь линию отвода конденсата конденсат уходит через вот эту линию а в дальнейшем он уходит через стенку и там потом мы покажем что там смонтирован сифон сифон это специальное специальное устройство для фонкойла или же для кондиционера неважно который должен принять дренаж и увести через систему канализации то есть должна еще быть подключена труба канализации сифон он специальный там есть шарик вот ну мы сейчас это увидим еще но хотелось обратить ваше внимание что здесь фонкойл и под него будет большой огромный люк примерно размером метр на метр сорок это важно чтобы не просто э, был доступ к к местам присоединения воды и электрики но также чтобы была возможность раскрутить корпус э, фан в случае необходимости снять крышку и добраться туда до, до, до вентиляторов до электрики до всех э, частей которые делают э, саму работу фан чтобы можно было это отремонтировать либо сделать замену потому люк должен быть достаточно большой на весь корпус фан плюс еще э, немножко в сторону чтобы захватить еще часть которая относится к э, соединениям к электрике гидравлической части мы видим что здесь интересная конструкция сразу уходит вниз воздуховод Потому что о, здесь, в этой зоне, потолок выше, и в дальнейшем, если мы переместимся в гостиную обратно, то мы видим, что в гостиной потолок достаточно высокий, но вот мы были в кухне, там потолок ниже. Вот мы видим, что здесь есть перепад, который практически 34 э, сантиметра. И у нас выходят воздуховоды от фанкойла там, и они не спадают вниз, то есть они уходят вниз немножко для того, чтобы обойти вот этот перепад и максимально плотно прижаться к потолку. Важный момент, что обычно мы принимаем э, опуски потолков для наших конструкций и максимально стараемся поднять потолок, чтобы он не был очень низким. И обычно мы используем воздуховоды для канальных блоков э, сечением э, 150 по высоте. Но ну, они могут быть по ширине разные. Э, вот вот э, здесь в данном случае применен воздуховод 400 на 150 вот, именно в зоне гостиной, которую мы уже показывали. И плюс изолятор на нем мы получаем опуск, минимальный, который мог бы быть без учета гипсокартона, 170 мм. Потому что изолятор по 8 мм, то есть берем, как бы, грубо говоря, еще плюс 20 мм. 150 плюс 20, получаем 170. Наши потолки 170 плюс 50 мм на гипсокартон. И мы получаем потолок ориентировочно 22 мм. Но есть перепады плиты, где-то есть неровности, где-то э, есть кабель, который проложили, и мы прижались к нему, который тоже занимает место. Потому потолок чуть-чуть ниже за счет перепадов, которые есть, э, ну, есть уже существующие. Мы видим, что здесь такие армопояса большие, которые нам не позволяли сделать э, все в одном уровне. Потому важно было, чтобы мы находили места, где можно чуть-чуть ниже сделать. В данном случае армопояс этот, чуть-чуть выше а вот этот он намного ниже он практически 40 ну не 40 на 36 37 сантиметров то есть это такая несущая часть которая опускает потолок здесь значительно ниже потому естественно как бы наши воздуховоды они мы могли их спрятать как бы в этих промежуточных зонах и мы находили эти места чтобы можно было протянуть воздуховоды так чтобы не подпрыгивать, не, под, ну, как бы не прогибаться под этими армопоясами, чтобы не опускать дополнительно потолок. А мы прошли именно в тех местах, где это позволительно, где мы не занизили потолок еще ниже. Важный еще момент, что там, где перепад кухни, мы сделали воздуховод уже не 150, а сделали его 110. Это размер, который делается под заказ. И в дальнейшем уже мы видим, что распределить воздух также получилось с помощью фан -койла. Хоть там будет ниже потолок, но тем не менее мы его максимально стараемся сохранить, и он по факту выйдет где-то 2,60-2,70 по частоте. Что ж, давайте перемещаемся в наши зоны спальни и покажем, как там также сделана система вентиляции. Итак, мы поднялись на второй этаж по лестнице, и на втором этаже у нас три спальни. Одна из них ⁇ хозяйская комната. В дальнейшем давайте мы пройдем в одну из них, в одну из спален. Итак, здесь у нас помещение хозяйской комнаты, здесь примерно 20 метров квадратных и мы видим, что здесь также есть линии подачи охлажденного воздуха от, от канального фан и, и идет подача также свежего воздуха. На спальню обычно мы принимаем по два клапана, для того чтобы обеспечить работу воздуха на два человека. И если сказать о ВАВ-системе, то как делается ее расчет? Обычно мы принимаем э, расчет по co 2 Расчет на co 2 нас считается минимум 60 кубов на человека. Почему? Потому что обычно человек в спокойном положении, в спокойном состоянии, он потребляет примерно такое количество воздуха, и количество co 2 то есть концентрация co 2 она не превышает при этом 600-700 ppm. Это зеленая зона для человека, это комфорт. Комфорт считается примерно до 800 ppm от 400 до 800. Так как у нас воздух на улице где-то 400, а может даже быть 500 иногда, в зависимости от загрязнения, да, то наш, э, наша система должна обеспечить примерно хотя бы 800, чтобы человеку было комфортно. Итак, мы имеем, что э, на два человека, которые могут быть в хозяйской спальне, то есть это хозяин и хозяйка, у нас идет два воздуховода, два клапана, которые могут подавать, как мы говорили, до 100 кубов, но расчет производится именно на 60. Это среднее значение номинал. Система она может поднимать количество воздуха в зависимости от необходимости. Это она уже делает самостоятельно по своему регламенту в зависимости от показателя CO2 в помещении. Итак, мы видим, что у нас идет линия из диффузора, идет подача охлажденного воздуха через диффузор. В данном случае вы видите не диффузор, а вы пленум бокс. Это камера, в которую потом в дальнейшем будут устанавливаться диффузоры. И мы видим здесь охлажд... охладительная часть, секция такая длинная, потому что воздух, который подается в фанкоила, это примерно 700 кубов. Это достаточно большой объем, который нужно распределить, потому диффузор достаточно длинный выходит. А вот количество воздуха, оно может быть... Э 180, 140 кубов, 200 кубов и достаточно небольшой секции, которая может распилить этот воздух э, в этом помещении. Мы тоже установили э, точку подачи воздуха максимально в отдаленной части. И воздух, он насыщает это пространство и уходит от, до вытяжных помещений. В данном случае вытяжные зоны это зона санузла и это зона гардероба. Мы видим, что здесь тоже есть воздуховоды зеленого цвета. Кстати, зеленого цвета воздуховоды это воздуховоды, которые не просто полужесткие, это еще антибактериальные, антистатические воздуховоды. Потому что воздух, когда он движется, он создает статику. В данном случае всю эту статику убирает, убирает как раз этот воздуховод специальным напылением, специальной конструкцией, ну, специальным исполнением на заводе, на заводе, который использует именно эту технологию. Мы видим здесь зону санузла. И мы видим, что здесь есть вытяжка, которая может вытягивать примерно 80-100 кубов. И это помещение будет обеспечивать также система с переменной подачи и забора воздуха. То есть сама вентоустановка Яблотрон Futura L, она работает как на приток, так и на вытяжку. И вытяжку мы в основном делаем из технических зон. А приток, как обычно, мы делаем в чистой зоны, там где нужно обеспечить комфорт для человека. Свежий, свежий должен быть воздух с насыщением кислорода в достаточном количестве. Это обеспечит именно функция CO2. Это комфорт для человека. Это очень важно. <связь> что ж, давайте мы перемещаемся в еще одну комнату. Коротко покажем, что там происходит. Коротко также увидите, как именно для этой комнаты было сделано монтаж фан -койла. Давайте зайдем, заглянем в это помещение. Итак, у нас здесь также прачечная. Именно в прачечной, небольшой прачечной, нас удалось установить этот канальный фан -койл. Как вы видите, он занимает большое пространство на потолке. И здесь будет люк еще больше, чем то, что мы видели в прошлый раз. Это даже не метр на метр сорок. Это будет где-то 2 а, на метр пятьдесят. Потому что мы видим, что здесь еще мы распределили гребенку. Для второго этажа гребенка подачи теплоносителя или же холодоносителя. Потому что фан работает из холодной водой от теплового насоса. И мы видим, что здесь вот разместили мы всю гидравлическую часть для того, чтобы в дальнейшем можно было распределить это по второму этажу. Мы видим здесь также вытяжку. Зеленый воздуховод подходит к щелевому диффузору небольшой длины, ну, небольшой как бы ширины. И здесь с этой зоны также происходит вытяжка воздуха для того, чтобы здесь был свежий воздух. Что ж, пройдем другие еще спальни, коротко покажем, что там происходит. Итак, мы видим детскую комнату. Здесь у нас э, также есть подача свежего воздуха. Мы ее отдалили тоже в максимально отдаленное место, аж вот возле окна в этом уголке. И воздух, он наполняет эту зону, переходит в дальнейшем в небольшой гардеробчик. Вот с него тоже идет вытяжка. Э, и санузел, который здесь. И э, там также есть вытяжной э, диффузор. Вот мы видим э, его в той стороне. Здесь важный момент, что именно в детских комнатах здесь на втором этаже у нас будут настенного вида фанкоелы от компании Инова, производитель Италия. И здесь они как бы такого дизайнерского вида, очень красивые. И вот фанкоел он будет расположен на вот этой стене прям над дверью. Вот видно даже вот очертания, которое вот он будет занимать. Он по высоте 35, вот по ширине он будет примерно метр тридцать. К нему нужно под, было подвести охлажденную воду. То есть, вид, видна линия красная и синяя. То есть, она заштрабливается аккуратненько. И э, в дальнейшем здесь будет установлен э, этот фон -койл. И, конечно же, отвод конденсата у нас ушел. Он вниз и в дальнейшем уже через систему сифонов. Он уходит через канализацию. Давайте посмотрим еще вторую комнату, вторую детскую. Посмотрим, что там. Здесь мы видим также два воздуховода, которые подходят ближе, получается, к окну, к отдаленной точке. То же самое происходит насыщение пространства воздухом, кислородом. И в дальнейшем уже вытяжка происходит через санузел, индивидуальный санузел для детской и также гардероб, небольшой гардероб. Также у нас здесь будет размещен этот фанхойл. В данном случае это ИНОВА от компании ИНОВА, И мы видим, что здесь также подведена электрик, э, извините, гидравлическая, гидравлическая часть отвод конденсата и подвод воды. И также здесь у нас идет подвод кабелей для того, чтобы обеспечить электропитание. И также автоматическую часть, в дальнейшем, чтобы фан этот работал от пультов управления, которые будут установлены на своих местах, на определенном месте, где предполагают дизайн это все согласовано с дизайн-группой, которая работает также по этому объекту. И мы видим, что здесь есть, вот если посмотреть, пульт для фан он будет чуть-чуть выше. Пульт для CO2-датчика, который работает с системой приточно-вытяжной установки, приточно-вытяжной вентиляции с переменным расходом воздуха. То есть датчик CO2 будет установлен, он будет снимать данные с этого помещения и будет передавать их на вентиляционную установку, которая уже будет регламентировать закрытие или открытие клапана для этой зоны. То есть уменьшение либо увеличение количества воздуха в зависимости от показателя CO2. Вот. И это все датчики, которые в этой зоне. В других зонах то же самое, есть эти же датчики подобные, где-то больше и где-то меньше. В зависимости от необходимости и проектирования. Все это должно быть смонтировано, все кабеля должны быть проверены, и система должна быть сдана, как это мы обычно делаем, компания LTRR чтобы в дальнейшем не было никаких эксцессов и вся система работала целостно и по своему графику. Еще важно по этой зоне, что есть такое иногда пожелание заказчика, чтобы диффузор он был не очень коротким, потому что очень маленький отросток, это очень как бы, некрасиво смотрится на потолке, потому вот достаточно вроде бы небольшого диффузора в этой зоне, он примерно полметра, в данном случае диффузор здесь будет на целый метр. И это обеспечивает именно фальш-вставка, то есть вы видите небольшую крышечку, такую длинную каналку. и она будет не рабочая, а вот эта часть будет рабочая. И получается, диффузор через него воздух будет выходить именно только через эту часть, эта часть будет фальшивая, по сути, она просто для красоты. Что ж, это то, что касается второго этажа. Еще давайте спустимся и увидим место, где должна быть установлена вентиляционная установка. Мы снова вернулись на первый этаж и здесь мы увидим место, где будет установлена вентиляционная установка. На данном этапе э, заказчик э, решил разделить э, этапы проплаты за основные работы и за покупку основного оборудования. К основному оборудованию относится вентиляционная установка и покупка датчиков всех CO2. В данном случае куплены только вал-клапана, вы их видели, мы их показали на потолках. Кстати, к каждому клапану должен быть доступ и должен быть обеспечен люк. Поэтому мы проектируем люки, которые будут достаточны по объему и размещаем их так, чтобы можно было добраться до каждого клапана, чтобы его можно было обслужить. И в данном случае заказчик пока не купил вентиляционную установку, но для нее уже все предусмотрено, потому что согласно проекта мы по всем данным, по всем размерам мы подходим к этому месту просто, и заказчик может делать везде по всем комнатам отделку, ремонты, не дожидаясь покупки оборудования, то есть он он может купить его значительно позже, вот. И вот в данном случае у нас техническая зона. Вот в этом месте мы видим, что здесь уже отделка сделана для того, чтобы можно было красиво установить оборудование и уже потом за ним ничего не делать. То есть вот идет установка винта вент оборудования вот здесь. Винт установка сама монтируется на специальную раму. Она где-то будет полметра. От винта установки будет отводиться дренаж. Здесь предусмотрен... предусмотрена канализация. Здесь 50-я труба и уже сама вентустановка она работает уже с вентиляционной системой у нас есть здесь забор воздуха вот мы видим там запечатанный воздуховод утепленный там черным каучиком для того чтобы была теплоизоляция и мы видим что здесь есть вытяжка воздуха вот на стенку там в дальнейшем мы увидим места где будут установлены потом решетки и мы видим, что подача воздуха происходит через, вот этих два возду... через воздуховод подачи, вот тут, и через воздуховод для вытяжки, есть вот второй воздуховод, который также будет здесь закручен, то есть смонтирован и подведет к вентиляционной установке. Интересовная установка нуждается также в шумоглушителях, над ней будут шумоглушители также установлены и все это будет уже развязано в одну целостную систему. Что ж, мы завершаем данный выпуск, но хотим еще сказать два слова, почему заказчик именно обратился к нам. Он работал не так давно с другой компанией, которая предлагала ему решение на тепловом насосе, в данном случае насос гетермального типа. Он работает с гетермальным полем, которое сделано с помощью водяных пропелент гликолевых скважин и зонды, которые которые опущены в землю на глубину где-то 60-70 метров. Они распределены по участку. И в дальнейшем уже линия подходит к зоне, где находится сам тепловой насос. Теплонасос насос работает, как бы генерирует тепло, либо холод в зависимости от пары года и необходимости по температурам. Потому заказчик, он... Решил узнать решение в другой компании и сравнить его с тем, что было. Потому что предлагалось так, что тепловый насос работает только на тепло, но без фан -койлов. А вместо фан предлагались именно настенные кондиционеры. То есть которые работают просто на фреоне, но если посчитать э, и увидеть, что насос все-таки может работать еще на, на холод, то, то заказчик получает преимущество, потому что он может использовать теплонасос не только в зимнюю пору, но и э, в пору, когда есть лето, когда необходимо охлаждать воздух, и это можно сделать с помощью теплонасоса. Поэтому заказчику понравилось наше решение на фанкойлах и в дальнейшем, конечно же, решение на базе вентиляционной установки, которая может распределять воздух по необходимости по каждой зоне, в зависимости от запроса по CO2, по качеству воздуха. Это еще больший комфорт, это лучшее решение, которое может быть сегодня на рынке. Что ж, Завершая наш выпуск, мы хотим сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, если у вас появились какие-то э, предложения, вы можете связаться с нашей компанией, вы можете увидеть э, адрес, э, вы можете увидеть телефоны в описании. Если у вас есть, есть какие-то вопросы, пожалуйста, не забудьте их написать под нашим видео. Мы постараемся ответить в максимально короткий период. Что ж, благодарим, что были с нами в данном выпуске. Э, до следующей встречи на новых объектах.